Меня зовут Ворхл. Приветствую тебя в очередной серии Посвященной моим потугам по синтезатору. Ты слышишь прикольную музычку? Я снимаю видео про этих самых как его про птичек. Переходи по ссылочке, которая сейчас появится внизу на мой канал Dark Worlds. Про уток. Вот. Детям будет прикольно. Вот музычку я пишу такую детскую. Вот как раз под цели видео. И на этом канале тоже будут мои показухи по синтезатору. Больше я показывать не буду, а буду показывать именно уже мои видеокадры с уточками, с птичками, там с кошечками посмотрим. Ну короче и под музычку детскую. Да, это чисто для детей. Прикольный канал будет теперь, да. Все, пока, пока. Уточки и все такое. Птички, кошечки, собачки. Под такую незатейливую музычку. Все, пока-пока. Переходи по ссылочке внизу. Подписывайся на эти каналы. Смотри, там много чего интересного. Утки, жизнь уток и все такое. Все, пока. И подписывайся на мой авторский канал Максим Вехал. А то ссылочку ты тоже сейчас увидишь. Смотри внизу. Все, пока-пока.